Что ж, команды подтвердили свою готовность ко второму матчу и карта Тускан. Уже начинается. Напомню вам, счет 16-5, по-моему, если не ошибаюсь. Да, выиграли а, позднее зажигание первую карту. И для победы и занятия третьего места им необходимо выиграть карту Тускан. При этом, естественно, сейчас будут ножи за сторону. И, ну, однозначно, конечно, снова можно было бы говорить, что в обороне здесь удобнее играть, поскольку, поскольку оборона просто сидит в точке, да и ждет. А, но при этом, при всем... В атаке на тускане играть еще проще, чем на мираже Поэтому тут как раз-таки уже очень и очень спорно Но Лютик делает два минуса с ножа И право выбора стороны уходит команде инсигня Они начинают в обороне И это, наверное, правильное решение Наверное Только так могу э -э -э, лишь предположить, что это правильное решение а Так это или нет? Вот сейчас и узнаем по факту, как говорится что атака будет делать? Атака разыгрывает слоу Простите, дорогие друзья Вылетела флешечка Кадыров, Картавы Пытаются выйти на точку О, как оборона ты, Ты смотри Смотри, просто лайфбара не осталось. Инсигния, ну вы чего? Под, Под всех хаешки, что ли, залетели. Вы смотри, Лютик, какую штуку поставил, а? С одной пульки ваншотнул только что своего Визави. Жесть какая-то. Жесть какая-то. Кадыров расстроился, конечно, но картавый, картавый адмирал вообще должен легко такое выигрывать, Ну 4 и 22, там даже не надо пытаться ставить хедшоты, достаточно просто попадать в соперника, этого будет за глаза достаточно для того, чтобы выиграть. Но позиции у Бурова и у Лютика очень хорошие на самом деле, позиции под перекрестный огонь, которые реализовать, ну это, во-первых, дело техники, да, но вот сейчас картавый адмирал заметил одного из соперников. Но он, конечно, не знает, что в сайде есть еще один. И это минус Лютик и минус Буров. Вот вам и позиция с, перекрос... а, с перекрестным, простите меня, огнем, который зафейлили, да, честно говоря, зафейлили ребята из команды Insignia. 1-0. Это вторая карта? Да, Светлана Андреевна, именно так. Да, на тускане без разницы за кого. Довольно сбалансированная карта. Ну, почти. Нет, в целом, да. В целом она действительно сбалансирована. Ну что, деглы попытка поджать мидл И картавый адмирал в прыжке убирает своего соперника. Следом еще один минус. И спасибо большое малинке за 150 рублей с сообщением на печеньке. Обязательно приобрету печенечки. Спасибо вам большое. Буду пить чаек, похрустывая... Печенками, а печенками вспоминать вас, малинка, и желать вам здоровья крепкого. Тем временем у нас второй матч отправляется в команде «Позднее зажигание». И пока ребята уверенно идут вперед. Здесь снова на розыгрыш через мидл. На этот раз, как и в предыдущем раунде, через малый квадрат. И, естественно, позиция одного из игроков обороны уже смело намекает на то, что мы должны пушить мидл. Именно этим сейчас и пытаются заняться лейт гниша но Лютик забирает картавого адмирала... Кадыров! Кадыров! Попадает в голову Лютика По-моему вообще это была шальная пуля Такая абсолютно случайная Но она была, черт возьми, очень-очень крутая 8 хп против 7 У Бурова 7, у Кадырова 8 И Буров просто прячется Ящик на секундочку За которым он стоит, можно прострелить Поэтому если он просто там немножечко зашумит Кадыров имеет Неплохую вероятность просто убить своего соперника Вот просто прострелом Но не знает не знает, он вообще не туда смотрит. <смех> он вообще смотрит не туда, куда ему нужно смотреть. Поэтому легчайший минус для Бурова и счет 2-1. Что забавно, Буров продолжил идти на шифте после того, как все соперники были убиты. Пинг. А хотел бы обратить внимание на пинг, если что. Кстати, это не столь важно, конечно, но пинг э -э, позднего зажигания даже близко не стоял с пингом команды Insignia. Если вдруг чего, э -э, есть люди, которые всегда могут утверждать, что мы выиграли из-за пинга. В общем, вот такая ситуация, да. Если что, пинг хуже, объективно пинг хуже у команды Инсигния. Но у команды позднее зажигание. Замечательный пинг. Хороший. 3-5. Почти отсутствует. Почти как на лане играют. <coughs> Простите. Забыл прибавить матч 2-2. В общем, временная ничейка у нас нарисовалась. И минус экономика нарисовалась у Late Ignition. Неправильно, конечно, сейчас играют, на мой взгляд... Позднее зажигание, я думаю, нужно играть чуть более агрессивно, чуть более раскованно, потому что это работало на мираже, но почему это не будет работать на такой карте, как Тускан? Да, конечно, это уже другая карта, другая специфика, но не то, чтобы уж прям сидеть и бояться выйти, а именно этим сейчас и занимаются победители первой карты, напомню вам, там как бы 1-0 вообще-то счет по картам. Два инсигния вырываются вперед Хотя, конечно, мы с вами видели, как они выигрывали 3-0 на первой карте Ну и в результате проиграли 16-5 ее. Да Из-за пинга и проигрывают Ну, я не сказал бы, на самом деле Там, конечно, очевидно, стрельба круче прозы круче у а, Позднего зажигания, поэтому Поэтому и проигрывают Ну, можно, в принципе, да, если, если будет желание э, Лайфхак Можно будет спихнуть на пинг, если что это сработает. Ну, Кадыров э, потопал, потопал и что-то решил вернуться обратно. Я думаю, игроки обороны не сильно поверят в этот фейк-выход э, на точку А. Ну и вот он один из интереснейших моментов. Картавый Адмирал делает первый минус. И Кадыров тут же подтягивается на выручку тиммейту. И вдвоем они расстреливают Лютига. Счет 3-3. Все-таки какую-то борьбу пытаются оборонительные редуты инсигнии навязывать. Но что такая себе борьба получается. Ну вот... Как бы мне кажется, если на «Мираже» я бы рекомендовал не разделяться игрокам и действовать вдвоем, то на «Тускане» как раз-таки я бы рекомендовал все-таки играть немножко раздельно, не всегда ходить вдвоем, а чаще стараться занимать «Коты» и «Мидл» вот, параллельно. И тогда это в какой-то степени может приносить профит, но только опять же в какой-то степени. И, естественно, это не каждый раунд будет работать. Плохой лайфхак. Нет, замечательный лайфхак. Так всегда, когда, знаете, вот э, проигрывают ребята иногда э, встречу и говорят, что я проиграл из-за пинга, потому что пинг у меня был плохой, и я из-за этого проиграл. Вот э, подсказываю, если вдруг NC не проиграют, они могут спихнуть все на пинг, потому что он у них болен. Ну, естественно, это все в духе шутки. Картавый адмирал забирает Бурова. Лютик в. Э, Соло против двух оппонентов. У картавого 6 хп Кадыров сотый. И здесь самое главное аккуратно открыться на мидл. Картава Адмирал, кстати, будет в числе первых э, в визуальном контакте со своим соперником. Отворачивается от флешки и сбивает... Ху -ху -ху -ху. Стыдно должно быть, но все-таки... Только кому-то должно быть стыдно. Стыдно в данный момент должно быть ребятам из команды. А, позднее зажигание. Инсигния же. Должны хвастаться и радоваться своим лютиком, Который один затащил двух соперников абсолютно спокойно. При этом потеряв на первом половину лайфбара и на втором 30. Я не очень понял на самом деле, как Кадыров не попал в упор по своему сопернику. Ну, то есть как в упор. Сидя в неподвижного соперника, зажал и не убил. Тут вопросец, вопросец. Попросить. И не могу не согласиться, кстати, с Андреем из чата. Действительно, почему-то я не вижу ни одного буста, э, ни на один из ящиков э, от команды Insignia. Это чуть-чуть странно. В общем здесь, конечно, можно и нужно подсаживаться, потому что это дает огромный перевес оппозиционного э, характера. Картавый адмирал немножко поборолся. Но снова лютик. Снова лютик, и он снова не позволяет выиграть врагу 5-3. Потому что на паблике нету этого Там 90 патронов, бежишь и жмешь. Ну, по большей степени, да А, а зачем? А зачем, с другой стороны, на паблике мутить какие-то подсадки? Это ж паблик, туда люди заходят Расслабиться, повеселиться И спокойно просто как раз-таки Побегать и позажимать Никому не интересно там мутить Какие-то сверхкрутые стратегии Кадыров! Кадыров! Вот, кстати говоря, историческая справка на первой карте именно с двух ваншотов от Кадырова позднее зажигание начали свой камбэк и дальше практически не проигрывали раунды. Вот сейчас произошло то самое, что очень сильно изменило ход событий на первой карте этого противостояния. Ну, по факту пока 5-4 и инсигния пока что впереди. Всем привет! Где инфу искать насчет турниров по КС 1 и 6? В группах в ВКП. Картавый Адмирал подрезает в паре с Кадыровым Лютига, ну и Буров остается в соло в сайде, кстати. Не самая, на мой взгляд, рабочая позиция, потому что нужно разрываться, чекать и левую сторону, и правую. Неизвестно, откуда будут приходить соперники, прилетает флешка, и вот Буров, кстати, по-моему, не ослепит, если я не ошибаюсь. Прицел я бы, наверное, поставил немножечко повыше. Ну, Кадыров ваншотнул Бурова. Буров даже не успел, по-моему, выстрелить. 5-5. Привет из Ферганы. И Фергане тоже большой привет. И всем жителям этого замечательного города тоже привет. На каждом паблике есть недопрофи, который лупит <coughs> не место в топе, но на ФК... Ага, а, а на место. В... Все, я понял, я понял, Андрюх. Я понял твой посыл. Не могу сказать, что это неправда, это правда. Кстати, сейчас красиво можно было бы их прям убить двоих из ä, малого квадрата, даже не выходя. Ну, Кадыров должен теперь тащить один. И делает неправильно на самом деле сейчас ä, Рамзан Ахматович, потому что пропускает соперников ä, зайти в точку. А ведь ни для кого не секрет, что единственный вариант попасть на точку А на карте Тускан при режиме игры 2 на 2... Это через мидл, если уж они пришли поджимать малый квадрат, то у них нет просто других вариантов, как попасть на точку. Поэтому с конта можно было бы абсолютно спокойно остановить их, ну, как минимум втянуть в перестрелку, невыгодную игрокам обороны. И тогда было бы все замечательно. Но пока немножечко, конечно, поджимчик не тайминговый, но лютик в тайминг появляется в спине. 6-5. О, oh, 128, 120 пинку Кадырова. Дэдос атака. черт возьми, дедос. Мой любимый прострел, когда играл 1 на 1 и 2 на 2. Ну, я не знаю, вообще, кстати, хочу обратить внимание, прострелами вообще никто не пользуется. Но это и неудивительно, опять же, учитывая, что турнир для игроков с паблика. Редкость, когда там вообще знают люди о наличии, например, такого прострела. Ну, хотя... На всякий случай, вдруг тот то не знал, отсюда абсолютно спокойно можно простреливать а, вот всю эту позицию. А, берите на вооружение, помните и знаете. Ну, если не знали до этого, разумеется. Если знали, то большие молодцы вы. А, Буров и Лютик по-прежнему живы. вот начинаются прострелы, черт возьми. Даже стоило заговорить, смотри, они начали с прострелов. С открываться на мидл и раунд... Uh, стал гораздо интереснее Но Кадыров проиграл перестрелку на дальней дистанции Лютигу 23-25 хп у игроков Обороны Но при этом игрок обороны остался в соло Ну по скрипучей двери уже понятно Где находится uh, последний Обороняющийся Буров Да что такое, Буров постоянно занимает позицию Ему постоянно не хватает реакции то есть он постоянно первый видит своего соперника, но не успевает нажать на маус-один. Ну, либо же прицел стоит постоянно где-то не на модельке. Ошибка пози... Ошибка в позиционировании или в чем-либо еще. Ну, не знаю. Я бы лично вот пораздумывал, так сказать, над этим на досуге. И попытался бы... Устранить этот косячок А он действительно есть Буров попал в Адмирала Не ваншотнул, но 27 хп снял Уже как минимум не зря вышел на аркаду И это тоже правильно О, хаешечка от Кадырова И минус Буров, а тут слишком широкий Стрейф от Лютика, в результате которого Лютика, естественно, никто с Смеда уже не отпускает ну что, вперед вырываются игроки команды «Позднее зажигание». Чехарда продолжается, и это дополняет, в общем-то, картину происходящего интересом. Что произошло? Вылетел. Вылетел один игрок! Божечки мои! Буров вылетел у команды «Инсигня», и был добавлен бот «Гзист», ну, которого в этом раунде, к сожалению, нет. Лютик в соло, его пытается зарезать, его соперник Кадыров. Но Кадыров принимает решение не резать кого-то, а просто застрелить. Паузу бы вообще, конечно, хорошо в такие ситуации брать. И Лютик мог бы, кстати, эту паузу прожать, но почему-то не хочет. Ну, не хочет, его право. А с ботом-то всяко веселее, да, играть, наверное, подумал Лютик. Бот-то все-таки Гзист, а Гзист, по идее, играть-то умеет. Ну, ладно, не в обиду Бурова, разумеется. Кадыров и Картавый Адмирал еще не дошли до точки, но Кадыров прям в числе первых просто обрадовал сейчас команду Инсигния. Картавый Адмирал... Ну, ошибочные, конечно, на 100% ошибочные действия от э, игроков... Позднее зажигание. Очевиднейшим образом здесь можно понять, как правильно разыграть данную ситуацию, потому что лютик один. На него надо открываться вдвоем. Вот и все. Вот, очевидно, будет где-то сидеть недалеко, но он будет сидеть в первую очередь. Ну, либо же бежать что-то там пушить. Результат, короче, 9-6. Вернулся у нас Буров. И, ну. Статистика у Бурова вы сами видите, в общем. Не хочу, естественно, никого обижать, в частности, Бурова. Но, возможно, действительно, появление Гзиста могло бы помочь Амандин Сигне взять какие-то раунды. Все, Волод, приветствую. Да ладно, паблик игроки, но все же, думаю, на пабликах чаще встречаешь прострелы, чем на фасткапе. Не, на фасткапе, как всегда, было, есть и будет. Там все играют на свою букву. не более того. Кадыров минусует лючка, отправляет спушить коты и на котах убирает Бурова. 10-6. Печальный пистолетный раунд. Во-первых, печальный, потому что очень быстрый. А во-вторых, печальный, печальный, потому что очень, так сказать... Ну, не сказать, что скучный, да, но, но без изюминки, давайте вот так скажем. В целом, хорошая задумка запушить коты, но, опять же, почему-то как-то по одному погибли ребята из команды Insignia, при этом находясь вдвоем на одной точке. Мы еще хотим матч с Никизяр, ничего себе, ну, удачи-удачи. Кадыров минусует Лютика, раунд заканчивается тоже быстро, как и предыдущий. 11-6. Здорово, бро, Никита, приветствуем. Не спорю, у самого не самая плохая буква была. Ну, вот это и проблема как раз-таки äh, современного фасткапа, да и предыдущего фасткапа тоже. То, что люди играют не на команду, а на букву. Вот они бустые, дамы и господа. Наконец-то, черт возьми, а то я уж соскучился э, вообще по каким-либо подсадкам. Ну, Тускан, черт возьми, там вся точка в ящиках. Куда угодно залезай. И соперник с огромной долей вероятностью этого э, сразу не поймет. Кадыров, кстати, как раз с буста и как раз за счет буста забирает Бурова. Ну и остается у нас в соло Лютик. 100 хп у него есть, дымом его отгораживают, и Лютику теперь придется открываться в очень неприятную точку, которая находится сейчас практически полностью под контроль. <г Ontario> Ой, <değer! г Dumbo> Кадыров. А, даже не буду договаривать мысль, уже не имеет значения. Лютик муху почему не берет? Ну, не знаю, это вам, наверное, стоит у самого Лютика спросить, к сожалению, я не знаю. Девайсы появляются, между прочим, ну, как минимум, э, Галил и, да, есть еще автомат Калашникова, то есть сейчас Инсигния имеют неплохие шансы на то, чтобы что-то изменить, еще один буст, но на этот раз уже э, глубже в сайде. Правильное решение, конечно, куда же без этого, опять-таки, я поддерживаю это, это правильно, нужно подсаживаться, и вот Картавый Адмирал, кстати, свое доиграл, но есть Кадыров, которые подсажены, вообще здесь можно просто не палиться до последнего. Сиди себе, раздавай вот такие вот головы, да. Но уже теперь придё, услышал. Должен был слышать Топет. Ух, Кадыров. Ну, я не знаю, кто здесь даже звезда данного. Молтон а Кат. -а, Молтон Кат 2007, привет, кстати, меня Кадыр зовут, Рил, ух, ничего себе Здорово, здорово Вот, короче, я не знаю, кто правильно сыграл Кадыров или неправильно сыграл Буров Но Буров, очевидно, конечно, не сумел убить соперника, который на секундочку был практически безоружен И, ну, короче, спорный, очень спорный момент Я думаю, инсигне должны были делать все таки 12-7 Ну, а в результате получили 14-6 Ничего, такое бывает Блин, я голосовал за Инсигния. Ну, был такое, да, была возможность за Инсигнию проголосовать, но сейчас уже 1-0 по картам и 14-6. Конечно, сложно найти в себе силы продолжить болеть за команду Инсигния, которая, ну, уже практически очевидно проиграла. Как дела? У меня все замечательно, Молтон так Кадыр, точнее, да, Кадыр. Буду к вам обращаться. У меня все замечательно, а как у вас дела? Картавый адмирал минус Лютик. Буров последний. Буров открывается на мидл, ставит хэдшот картавому адмиралу. Ну и вот Кадыров вот опять уходит в закрытую. Вот то же самое, что делал он в большом квадрате э, в предыдущей ситуации. Просто сядь сюда и выиграй раунд. вот, ну, поправильнее, да, вот, вот так. Сядь и выиграй раунд. Все. Все. В чем проблема? Тем более, там еще и у Бурова 13 хп. Ну, немножечко не доходит сразу до ребят из Лейт uh... Гнишин, как лучше обставлять ситуацию. Во всяком случае, бомба под контроль на Кадырова, он и ждет. Он ждет, дожидается и делает минус. В результате становится победителем в раунде. Поэтому, условно, его действия, конечно, не нужно осуждать, потому что он раунд-то выиграл в теории. Получается, он сделал все, может быть. Как раз нет, он сделал, может быть, все и не по теории, но выиграл, поэтому окей. Окей, вопросов нет. 15-6 и это матчпоинт, дорогие мои друзья. Команда Late Ignition в шаге от третьего места. Для того, чтобы это третье место занять, ему, ему, им, конечно же, нужно выиграть всего-навсего в одном раунде. Кадыров выходит в аркаду на Кады! Кадыров. Приносит таки победу своей команде, дамы и господа, и это 2-0 в пользу команды «Позднее зажигание». Именно они занимают третье место в этом турнире и получают все приколюшки, которые должны были получить за счет победы в этом матче.